Мне кажется, что кампус Ранхикс – это как такой маленький городок, в котором есть абсолютно все, что нужно студенту и преподавателю. То есть это начиная от столовых, копировальных центров, заканчивая аптеками, банкоматами, спортивными, тренажерными залами. То есть есть буквально просто все. Удобнее всего мне было учиться во втором и в пятом корпусах, но мои однозначные фавориты — это третий и шестой. В третьем я помню, как впервые пытался подняться на третий этаж по центральной лестнице и удивился, когда не смог этого сделать, поэтому, если что, поднимайтесь через боковые лестницы или на лифте. А в шестом корпусе я так и не научился и не понял, как понять принцип расположения аудитории, но это скорее то, что забавно и на самом деле никак не мешало. Кампусе в целом могу сказать, что он стал для меня одним из решающих факторов поступления в Ранхикс. Мне понравилась атмосфера, мне было приятно находиться в этих зданиях. Конечно, потом было немножко тяжело перебегать из одного корпуса в другой, потому что иногда пары были в разных корпусах, но я могу точно сказать, что мы благодаря этому были спортивнее. И плюс очень здорово, что есть собственные спортзалы, инвентарь и бассейн, так что можно заниматься и поддерживать свою физическую форму, для этого есть условия. С нашим кампусом у меня особенное отношение, так как я проживала в общежитии на территории а, университета, а, с этим местом связано огромное количество событий в моей жизни, я проводила там очень много а, времени, и это а, то место, которое действительно останется в душе, и я уверена, что буду приезжать сюда через многие-многие годы и с теплотой вспоминать это время, которое было здесь проведено.